Дорогие мои, теперь про страхи. Расскажу вам, что такое страхи, откуда они берутся и как их можно преодолевать. Тема. Согласны все, что все, что мы говорим, когда вот мы не очень можем сделать выбор, вот эти заборчики, это все про страх. Существует два источника. Вот вообще всего. Это любовь и все, что мы делаем по любви, с открытым сердцем. И это все вызывает у нас позитивные эмоции. Все, что вызывает у нас негативные эмоции, это страх. Ну, то есть, условно говоря, темное и светлое. Если вы подумаете, то любую негативную мысль, либо негативную эмоцию, вы через одну-две ступеньки приведете к страху. Вы поймете, что источник именно в страхе, что мы что-то боимся. Расстроились из-за чего-то, да, там. Любая негативная эмоция имеет свой корень в страхах. Точно так же, как любая позитивная эмоция имеет свой источник в любви. Свет и тьма. Что такое тьма? Это просто отсутствие света. Если мы возьмем фонарик и дадим туда свет вот в эту тьму, тьмы уже не будет. Она рассеивается, там будет свет. Что такое свет? Свет – это наша любовь. Теперь смотрим. Если мы с любовью к себе, посмотрим к себе прежде всего и к этому миру, с любовью, посмотрим на свои страхи, Просто вот наберемся смелости, посмотрим на них, проанализируем, что это такое, и дадим туда как можно больше света, страхи рассеяться. Потому что мы всегда боимся, что чем мы глубже ныряем в страх, тем темнее. Но на самом деле, если мы проходим в самую глубину этих страхов, то внутри обязательно найдем светлое. Даю вам Аллегорию такую. Представьте себе вишню. Вишенка. Косточка от вишенки. Это наша вот та самая душа, сознание, подсознание, которое есть на самом деле свет и любовь у всех. У всех. Душа светлая. Вот она. Сознание, любовь, понимание. Вот она. Дальше мякоть вишенки, которой много. И дальше И Итак, кожица – это вот то самое наше рациональное мышление. То, что мы можем сейчас понять, Осознать, подумать, понятно сейчас говорю, да, вот то, что мы осознаем, рацио наше. А вот эти вот наши страхи, это мякоть, их много. И задача каждого человека, вот прям вот нырнуть в глубину этих страхов, чем мы делать все боимся, но если не все, то многие боимся туда нырнуть, потому что нам кажется, что они бесконечны. Но найти там, пройдя через них, найти свет. Потому что в глубине не тьма, в глубине свет. И когда вы обращаетесь к своей душе, к своему сердцу, к этому свету, и действуете уже оттуда, вы понимаете, что все страхи имеют определенную причину, и они преодолимы.